Всем привет, дорогие друзья! Появилась хорошая возможность, уникальная возможность для предпринимателей, бизнесменов зарегистрироваться на площадке про, где между собой предприниматели делают какие-то сделки по любой цене, либо бартером по любой цене это не говорит о том, что бесплатно. Вот. Не ниже себестоимости, то есть договариваетесь э, между собой. Вот. Рекомендую всем подключиться, войти. Вот. Но не войти не для того, чтобы халяву получить, а для того, чтобы что-то дать. Что-то дать тем людям, которые уже зарегистрировались здесь. Может предложить какие-то услуги. Может предложить какие-то товары, вот, которыми занимаетесь. Кто обувью, там, кто одеждой, кто, кто чем. Вот. Может кому-то, если надо, обувь, да, а он занимается там, к примеру, там услуги парикмахерские дает, либо там какой-то дизайнер, либо что-то окнами занимаетесь. Созвонились, предложили, то есть как бы обменялись всем тем, что у вас есть. Вот. По-братски, встретились, обменялись предложениями какими-то, возможностями, расширения. Вот. Так что, ребята, подключайтесь к про регистрируйте и уже сразу же на начальном этапе. У вас какие-то появятся новые возможности. О, с вами был Егор Бурховецкий. Подписывайтесь на канал. Следите за новостями. Всем успехов. Пока.